But Yeah. Right. Пиздец. What do do this? Блять! Я-яй-яй, будто остановишься. Еще шутка. Я его, не Я, его не Я его не увидел просто God! I love you. Wow. Нашу, блядь. Ой. А у меня с него все. Блядь, я сейчас ехал и думал, блядь, а вот здесь они, блядь, поедут вперед. Гранди, ебаный полот, ебаный шаг. Сказал, например, что Тимошенко наступает с более конструктивных позиций. Но фраза березовца секта свидетелей Сакашвили — это, конечно, хамство, которое явно рассчитано на то, чтобы отсечь всех таких политологов от Саакашвили, чтобы они не успели перебежать на сторону Сакашвили или там друг.